Я их козы и козы и козы Đẹp cả đẹp cả đẹp cả.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 Ммм, я какой-либо. Я да, да, да. Все, ну, Нифига ну, нифига это, I'm Carl. Superal. Can Kubu koiba? Ah yes. What is it?